Привет, друзья! Сегодня буду готовить на очень вкусном кефирном тесте. Это тесто у меня будет дрожжевое. Кто со мной давно, те знают, что я очень люблю дрожжевую выпечку. Делается она очень просто, получается очень вкусная, воздушная и очень нравится всей семье. Готовиться тоже это все несложно. Для тех, кто боится работать с дрожжевым тестом, я сейчас все подробно расскажу и покажу наглядно, как это все делается. Это очень легко и просто, и тесто это просто изумительно. Готовится это, как я уже сказала, будет на кефирном тесте Но для начала нам нужно измельчить дрожжи Дрожжи я, как всегда, использую живые На них тесто лучше подходит, выше и быстрее Измельчаю их и добавляю к ним сахар. Затем сахар я с дрожжами буду перетирать. Буквально через 30 секунд дрожжи превращаются в жидкость. Моментальное поступление углеводов к дрожжам их очень быстро оживляет. И они начинают намного быстрее у вас срабатывать, намного быстрее развиваться. И соответственно тесто быстрее подходит. И ему не нужно ни, никакие опары отдельные, ничего больше не нужно. Мы просто вот так вот растерли дрожжи с сахаром. Вы видите, они превратились в жидкость. И теперь уже к ним буду добавлять все остальное. Добавляю сюда кефир. Лучше всего использовать кефир комнатной температуры, не с холодильника сразу, чтобы дрожжи потом быстрее работали. После добавления кефира просто это все перемешиваем и начнем добавлять остальные продукты. Что у нас сюда дальше входит? Дальше обязательно нужно просеять муку. Обязательно просеиваем, чтобы она насытилась кислородом и отсеять всякие ненужные Штучки, которые могут попадаться в муке. На муку сверху добавляю подсолнечное масло. Также у нас сюда по рецепту идет соль. И теперь это все просто перемешиваю. Перемешиваю ложкой, покуда это возможно. Муку я добавляю сразу не всю. Из 750 грамм я добавляю где-то 650. Потом остальное у меня идет на подпыл. И в основном Получается так, что не вся мука у меня уходит в тесто. В этот раз у меня ушло около 700 грамм. 50 грамм мне даже не понадобились. Тесто замешиваем не менее 5 минут, а лучше 10. Оно получается очень мягким, эластичным, не прилипающим к столу и к рукам. Вы видите, я его замешиваю, и руки у меня остаются чистыми, и такими, я бы сказала, увлажненными. И тесто очень нежное, вот такое. Видите, совсем нет... Тесто на руках. Оно хоть и мягкое, но при этом не липучее. Очень эластичное тесто должно получиться, не забитое мукой. Затем это тесто нужно будет поставить подходить. Я смазываю посудину растительным маслом и тесто, немножечко накрываю пленкой сверху и оставляю на час-полтора. В зависимости от температуры в комнате, просто смотрите, чтобы тесто хорошо увеличилось. И оно увеличивается в 3-4 раза 100% такое тесто обязательно его накрываем для того, чтобы оно не заветривалось после мы его немножечко должны обмять посмотрите, какое оно воздушное у нас получилось оно моментально при обминании садится, весь воздух выходит появится потом новый воздух посмотрите, после того, как тесто подошло оно стало очень эластичным у него абсолютно поменялась структура по сравнению с моментом замеса. Посмотрите, я его разминаю и оно просто вот такое вот глянцевое, очень нежное и мягкое получается. Для сосисок в тесте мне нужно раскатать тесто в пласт. Пласт раскатываю толщиной где-то около полусантиметра. И затем этот пласт разрезаю на полосочки по количеству нужное мне на сосиски. И буду оборачивать этими полосочками сосиски слегка внахлест, абсолютно чуть-чуть и затем швом вниз кладу на противень можно тоже сверху прикрыть пленкой немножечко и оставляю их подойти где-то минут на 15 после того как они чуть-чуть подошли через 15 минут смазываю их либо яйцом либо желтком смотрите по настроению и затем можно их чем-то посыпать у меня это черный кунжут Отправляю в духовку и запекаю до красивой и румяной корочки. Просто, чтобы они у вас получились вот такие вот красивые и очень вкусные. Также из этого количества теста у меня получилась целая кастрюля пирожков. Пирожки были очень вкусные, хрустящие, я их пересыпала еще измельченным чесноком, они очень ароматные. Дерзайте, это очень рабочий рецепт, не забывайте, конечно же, поставить свои лайки, мне будет очень приятно. А с вами, как всегда, был Кекс, до новых встреч, друзья, пока-пока!